Привет! Мы продолжаем обзоры фондовых рынков. И сегодня с вами посмотрим следующие инструменты, которые еще с вами не рассматривали. А остановились мы с вами, насколько я помню, на GP Morgan. Следующий инструмент у нас будет Макдональдс. Макдональдс, Макдональдс. Все любят Макдональдс. И Сережа тоже любит Макдональдс. Так сорок четыре это явно не тот инструмент, да? Давайте еще раз Мак Дональд. Тоже не то. Мак. Дональдс. Макдональдс. Макдональдс. Где он есть? МС Дональдс mc дом mc дом вот он mcd нашелся ура так смотрим на старший трампфрейм видим абсолютно замечательную картину восходящего движения вверх Быстренько размечаем, чтобы нам долго не заморачиваться. Где-то там третья, четвертая будет волна и пятая. Опускаемся на более низкий таймфрейм. Здесь вот была некая коррекция после третьей, не после третьей. Вот она третья, четвертая может быть четвертое и пятое. Но в любом случае, линии баланса направлены вверх. Надо ожидать от этого инструмента, что он будет расти дальше. И мы его записываем к себе в тетрадочку. Потому что инструмент для инвестирования весьма и весьма интересный. Сейчас отпустимся на графики пониже на таймфреймы пониже и посмотрим что здесь по идее должно происходить вот надо подождать окончания вот этой вот волны восходящей возможно пятой да и искать точки для входа где-то вот на этих вот а может быть и гораздо выше Где-то здесь Записываем 180 долларов И 160 долларов Записали. Пошли дальше Я забыл, кстати, включить секундомер Сейчас запущу его Макдональдс. Мерк. кто такой мерк, я не знаю. О. CH. Курс акций Мерк. Котировки, котировки. Так, ну, в общем, он должен стоить 79,52. Тут он так и стоит. О. Он у меня даже размер, размечен. Мерк. Надо всю разметку убирать чтобы она не мешала. Включаем 4 месячный график. Видим, что у нас прошла волна 1, 2. Сейчас идет третья, где-то там четвертая, пятая. Опять же, разметку последующих волн я ставлю от балды. Ничего она не значит на нее ориентироваться смысла нету угу. <coughs> ну вот если считать вот эта коррекция это волна Б это волна С да и это новый восходящий поток где в этой первой волне это была пятая совершилась, да, и пошла новая волна, то нужно ждать коррекции вот этого вот движения. Она практически уже состоялась, вот этих вот границах. Ну, это маловероятно второе Второе, видимо, но вот где-то 71 мы его так запишем. М РК. Что за мерк? Просто интересно, даже надо будет потом залезть. Или если кто-то из зрителей знает, то напишите в комментариях, что это такое мерк. Приблизительно 71 бакс. Надо рассматривать на покупку инструмента Microsoft, Microsoft, Microsoft Corporation. Так, он у меня тут тоже размечен. Надо, надо это тоже удалять, чтобы не мешала нам разметка первая волна, вторая волна третья, четвертая, пятая не интересует нас видим что Microsoft идет как паровоз да, и обновляет по АО свои максимумы значит опять же наносим на сетку Fibonacci наносим сетку Fibonacci на график Смотрим целевые точки. Если коррекция вдруг пойдет, то она пока не пойдет никуда особо. Хотя... Нет, надо искать на более мелких таймфреймах сигналы на покупку. Очень динамичный резкий рынок. Microsoft записали 118 баксов. Может быть, настанет период отчетности, да, и начнется какая-то коррекция вот с этих вот, похожие а, похожая вот на эти штуки, да. Но сейчас мы видим, что очень резко развивается инструмент очень классный инструмент по динамике смотрим nike, оп, оп, оп. nike американский надеюсь что я не помахнулся 8517 да это он nike ну собственно такая же самая история да развитие у нас идет третьей волны ну, по графику ориентировочно вот это первая вторая третья четвертая пятая нас не интересует насколько мы правы да здесь вот у нас новая восходящая волна сильная интересная Обратите внимание, кстати, если мы натягиваем сетку Fibonacci, да, ну, около 50% коррекции, да, вблизи 38% уже четкий сигнал на покупку, скорее всего должен был быть. Сейчас мы посмотрим поглубже <coughs> этот инструмент. Оп, что мы видим? А мы видим, что есть вероятность окончания некой внутренней пятой волны после которой должна бы начаться коррекция в зону предыдущих коррекционных движений то есть здесь или вот здесь будем ловить цену на этот инструмент опять смотрим на четырехмесячный график видим Практически параллельный рынок, сильное направление движения вверх, да, и мы с вами примерно нарисовали ценники, где нам интересно, то есть нам надо поставить Nike, Nike, Nike. около 70. 75 баксов. Следующая цель 60 65 баксов. Ну, собственно, и стратегия инвестирования, ну, как я предполагаю, это видение, да, можно собирать инструменты по кусочкам на тех уровнях когда предположительно будут развороты допустим войти вот на этом уровне не получилось ждем этого уровня, входим на этом уровне и так дальше да? но при этом надо понимать что направление рынка действительно идет в вашу сторону ни в коем случае не пытаться запрыгнуть в некие разворотные движения идти против рынка нежелательно как минимум так, а на этом пожалуй у нас на сегодня все да всего хорошего и до скорых встреч счастливо